Здравствуйте, мои дорогие! Вы опять на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова — это я. Сегодня хочу поговорить о таком философском понятии. Для кого-то может быть это философия. Кто уже больше прожил, для того это будет жизненное уже. И в чем же заключается смысл жизни. И... Что самое интересное, если э, поговорить о разных поколениях, то смысл жизни заключается абсолютно по-разному. Когда ты только родился, только поднимаешься на ноги, смысл жизни заключается в том, чтобы тебя любили папа с мамой, чтобы... Э, и, наверное, смысл жизни вообще маленьких деток приобретает. И вот вспоминаем свое детство, да, это самые яркие краски именно у нас тогда. Тогда абсолютно мы не были обременены никакими обязательствами. Мы не думали о том, нужны нам деньги или не нужны. Мы не думали о том, что покушаем или нет. У нас было, что кушать у нас всегда было что кушать у нас были да у нас не было в то время интернета но но действительно нам казалось что стоит жить надо жить и в чем заключался смысл жизни самое главное в том что наверное смысл жизни всегда заключается в любви самое главное чтобы любили нас и мы любили тоже вот тогда и жизнь и приобретает самые необычайные, самые счастливые краски жизни. В детстве тебя любят родители. Ты даже то, что ты хочешь покушать, ты кушаешь да, в детстве. Хоть тебя кому-то там учат, будет за ручку, но это тебе нравится тебя любят и ты любишь самое главное вот, когда начинаем уже мы взрослеть мы понимаем как то другое но все равно все и везде крутится вокруг одного это вокруг любви я считаю что все-таки смысл жизни и заключается в любви любви к жизни любви к матери любви к детям своим любви к ближнему. Если ты будешь любить себя, будешь любить и ближнему. это обязательно. И, конечно, хотелось бы поговорить еще о том, что многие люди считают, что они могут клеветать, они могут обсуждать и воспитывать кого-то другого. То ли это считается тем, что они выше других, либо они считают Считают себя умнее других. Но мы всю жизнь учимся. Мы всю жизнь учимся. Поэтому один смотрит на эту жизнь с одной, с одной стороны, другой сверху, третий снизу. В зависимости от того, как. Но более всего получается то, когда, ты, когда тебе твой самый близкий человек и говорит что что мне за тебя стыдно если тебе сказал так твой близкий человек это говорит о том что он тебя не понимает и ты с ним не идешь с одной ноги а если тебя не поддерживает и не понимает близкий человек, значит, у вас совсем разное мировоззрение. Я вчера, вчера просмотрела, смотрю вот иногда, включаю новости, вчера я их включила, и такая вот интересная, харизматичная, ведущая программа «Пятая колонка» в Чернеги. Я послушала эту девушку. Мне кажется, что слишком много на себя берет этот журналист. Она считает, что клеветать это ее самая главная задача. Но так как она ведет эту передачу, это даже не журналистка. Она высмеивает. Все время смотрит интернет, высматривает и начинает высмеивать. Ну вот, например, взялась она за Азарова. Она высмеяла его в том, что, видите ли, Азаров э, начал вести свой блог. Но мне хотелось бы сказать, шановна Христя, чер... тебе до Азарова еще расти и расти. Ты ничего в жизни не добилась. Э, это очень умный человек в отличие от, Хри... от Христи Чернеги. Это э, Христи в мире только что сделает? Высмея ты людину. Ты добейся того, чего добился Азар, а потом уже смейся с него. Точно так же мне хочется сказать всему юному поколению, которые считают, что они понимают, как надо жить, а взрослые не знают. Есть такое, что красоты много, а ума нет. И такое бывает. Но люди считают, что они выше всех остальных. Именно те, которые клевещут на других, именно те, которые считают, что ты живешь не так, ты, ты делаешь не так. Я считаю, что надо понимать и уважать мировоззрение каждого. И в этом потом появится и радость жизни, и смысл жизни. Как считаете вы, друзья мои? Проблему отцов и детей еще никто не отменял. И э, эту проблему ее, ее поднял в своем романе Тургень. Все прекрасно помним «Отцы и дети» Романа Тургенева. Эту проблему, проблему отцов и детей, можно назвать вечной. Но особенно она обостряется в переломные моменты развития общества, когда старшее и младшее поколение становятся выразителями идей двух разных эпох. Вот почему отцы и дети, это и есть две разные эпохи. Они смотрят на жизнь по-другому, они мыслят абсолютно по-разному. Если отцы уже прошли тот момент, когда их дети только начинают идти, поэтому отцы уже смотрят со стороны того, что они это прожили. Говорят, кто не перенес это, кто не прожил это, тот этого не поймет. Ну, мне очень нравится, нравится именно вот этот роман Тургенева «Отцы и дети». Именно по, о нем я и хотела бы поговорить. Вот, значит, роман «Отцы и дети» написан в то время, это 60-е годы XIX -го века. Как показано было в романе Тургенева Отцы и дети. Изображенный в этом романе конфликт отцов и детей выходит далеко за семейные рамки. Это, скорее всего, общественный конфликт старого дворянства и аристократии и молодой революционной демократической интеллигенции. Ну, проблема отцов и детей раскрывается в романе во взаимоотношениях молодого нигилиста Базарова с представителем дворянства Павлом Петровичем Кирсановым. Базарова с его родителями, а также на примере отношений внутри семьи самых Кирсановых. Два поколения противопоставлены в романе даже их внешним описанием. Евгений Базаров э, предстает перед нами как отторженный от внешнего мира человек, мрачный, и вместе с тем обладающий огромной внутренней силой и энергией. Описывая же Базарова, Тургенев акцентирует внимание на его уме. Описание же Павла Петровича Кирсанова напротив, состоит в основном из внешних характеристик. Павел Петрович – внешне привлекательный человек. Он носит накрахмаленные белые рубашки и лаковые полусапожки. Бывший светский лев, некогда шумевший в столичном обществе, он сохранил свои привычки, живя у брата в деревне. Павел Петрович всегда безупречен и элегантен этот человек ведет жизнь типичного представителя аристократического общества, проводит время в праздности и в безделье, в отличие же от него базаров приносит реальную пользу людям, занимается конкретными проблемами. На мой взгляд, проблема отцов и детей это наиболее глубоко показано в романе именно во взаимоотношениях этих двух героев, несмотря на то, что их не связывают непосредственно родственные отношения. Конфликт, который возник между Базаровым и Кирсановым, доказывает, что проблема отцов и детей в романе Тургенева — это проблема двух поколений и проблема столкновения двух разных социально-политических лагерей. Эти герои Романа занимают прямо противоположные жизненные позиции. В частых спорах Базарова и Павла Петровича затронуты почти все основные вопросы, по которым расходились во взглядах демократы-разночинцы и либералы о путях дальнейшего развития страны, о материализме, идеализме, о знании науки, понимании искусства и об отношении к народу. Сам Павел Петрович при этом активно защищает старые устои, а вот Базаров он напротив, выступает за их разрушение. И на упрек Кирсанова, что вы, мол, все разрушаете? Да ведь надо наистроить. Базаров отвечает, что сперва нужно место расчистить, а затем уже и строить. Но конфликт поколений, как мы видим, и в взаимоотношениях Базарова и с его родителями. У главного героя очень противоречивое чувство по отношению к ним. С одной стороны, он признается, что любит своих родителей, а вот с другой стороны... Он презирает глупую жизнь отцов. От родителей Базарова отдаляют прежде всего его убеждения. Если у Аркадия мы видим наносное презрение к старшему поколению, вызванное скорее желанием подражать друг друга, а не идущие изнутри, то у Базарова все абсолютно иначе. Ну, вот такова его жизненная позиция, такой рисует ее Тургенев. Ну и при всем этом мы видим, что именно родителям их сын Евгений был по-настоящему дорог. Старички Базаровы очень любят Евгению, и эта любовь смягчает их взаимоотношения с сыном и отсутствие взаимопонимания. Они сильнее других чувств и живет даже тогда, когда главный герой умирает. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Оно является вид печальной. Окружающие его канавы давно заросли. Серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Но между ними есть одна могила, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Базаров похоронен в этой могиле. К ней приходят два уже дряхлых старичка. Что же касается проблемы отцов и детей внутри семьи Кирсановых, то мне кажется, что она не очень-то и глубокая. Аркадий похож на своего отца, и у него, по сути, те же ценности – родной дом, семья, покой. Ну, все зависит от детей, все зависит от характера. Одни своих родителей любят именно действительно любят и уважают, и берут ценности, так как у Кирсановых ценности своих родителей. Дом, семья, покой. Такое простое счастье Аркадий предпочитает заботе о мировом благе. Аркадий лишь пытается подражать Базарову. И именно это является причиной раздора внутри семьи самых Кирсановых. Старшее поколение Кирсановых сомневается в пользе влияния его влияния на Аркадия. Но Базаров уходит из жизни Аркадия и все становится на свои места. Проблема отцов и детей ⁇ это одна из важнейших проблем и в сегодняшней нашей жизни, и всегда. То есть эта проблема в жизни есть всегда. И столкновение века нынешнего с веком минувшим, вот такое же столкновение, и отразил в своей замечательной комедии «Боре от ума и Грибоедов». Эта тема раскрыта по всей остроте в драме «Островского гроза», ее отголоски мы встречаем точно так же и у Пушкина, и многих других русских классиков. Будучи людьми, смотрящими в будущее, писатели, как правило, стоят на стороне своего нового поколения. Тургенев же в своем произведении «Отцы и дети» не выступает открыто ни на одной из сторон. Он показывает жизнь таковой, какая она и есть. Вместе с тем... Он настолько полно раскрывает жизненные позиции основных героев романа и показывает их положительные и отрицательные стороны, что предоставляет читателю возможность самому решить, кто же из них прав, а кто не прав. Неудивительно, что современники Тургенева очень остро отреагировали на появление произведения. Реакционная печать обвинила писателя в заискивании перед молодежью, а демократическая упрекала автора в клевете на молодое поколение. Как бы то ни было, роман Тургенева Отцы и дети стал в ряд лучших классических произведений русской литературы, а затронутые в нем темы остаются актуальные и сегодня. Очень сильно актуальные когда мы все время рассуждаем, думаем и видим, что это действительно так. Могут быть семьи базаровых, а могут быть семьи кирсановых. Семья кирсановых ⁇ это там, где все-таки сын уважает и любит своих родителей. А могут быть и семьи базаровых таких, что я всему голова что родители — это уже прошлый материал. Друзья мои, кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь. Мы затронем разные темы. У нас очень много идей. Пишите мне, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дружить. На этой прекрасной ноте я и заканчиваю свой эфир. Желаю всем вам счастья, здоровья. Берегите себя и своих близких.